Привет. Хочу обратить ваше внимание на одну парадоксальную деталь. Уверен, у большинства женщин до того, как мужчина решил уйти, в последние месяцы, а иногда и годы, отношения были далеко не сказочными. И мало того, что вы не особо-то восхищались и ценили своего мужчину, так наверняка еще были много чем недовольны. Проще говоря, вы либо вообще не особо-то замечали его присутствие, либо не могли в полной мере оценить преимущество его наличия у вас. Вы относились к нему как к должному, а некоторые даже подумывали о том, что достойно лучшего. И хоть и не предпринимали каких-то активных действий в этом направлении, но желания такие возникали. Но что же произошло, когда вы поняли, что... Теряете его. Его ценность резко возросла. То, что не особо-то было нужно, когда вы этим обладали, стало очень нужным тогда, когда появился риск это потерять. Как же так получилось, что мужчина одним своим действием резко увеличил свою ценность? Об этом и о том, как использовать этот фокус в своих интересах, чтобы вернуть его, я и расскажу далее. Досмотрите видео до конца, и вы узнаете одну из главных составляющих возврата мужчины. Все о том, как вернуть мужчину. Дмитрий Норман. Это называется эффектом владения. Если в двух словах, эффект владения – это психологический феномен, когда человек в большей степени ценит вещи и предметы, которыми он владеет, нежели те, которыми он мог бы овладеть. Данное понятие ввел в научный оборот в 70-е годы у ученый экономиста Ричард Талер. В 2017 году он получил Нобелевскую премию по экономике. Одним из показательных экспериментов, подтверждающий этот феномен, был эксперимент, в ходе которого одна из подопытных групп получила в подарок чашки стоимостью 6 долларов, а вторая группа участников эксперимента такой подарок не получила. Далее, обделенным студентам предложили купить эти кружки у своих сокурсников. В итоге оказалось, что счастливые обладатели кружек, которые им достались, были готовы расстаться с подарком в среднем за 5 долларов 25 центов, а вот покупатели готовы были выложить за такой сувенир примерно в районе 2,5 долларов. Таким образом, цена за товар, которую просит владелец значительно превышает ту, которую он сам готов выложить за этот товар. И хоть этот феномен отнесен к сфере экономики, в отношениях это работает также И выражается в столь известной всем фразе, что имеем не храним, потерявшие плачем. Возможно, вам захочется возразить, что все дело не в возросшей ценности мужчины, а в уязвленном самолюбии, раненной самооценке, чувстве, что тебя предали и тому подобное. Соглашусь. Все дело в том, что это и есть те самые составляющие резкого скачка цены. Ведь это же субъективная оценка. Для других он ведь не стал же супер нужным. Мужчина не стал лучше и ценнее. Это вы его так стали воспринимать. То есть произошли какие-то изменения в вас, которые и заставили взглянуть на него иначе. Похожие ощущение, но, конечно, на порядок слабее, вы бы испытали, если, например, кто-то украл у вас телефон. И для того, чтобы уравнять эту ситуацию, вам не столько бы хотелось наказать вора, хотя кому-то и не без этого, сколько вернуть свой телефон. И даже новый, точно такой же модели, не компенсировал бы вам в полной мере вашу утрату. Надеюсь, у меня получилось доходчиво объяснить, почему вам так важно вернуть мужчину обратно. Но дальше будет еще интереснее. Я расскажу вам о том, как вы можете провернуть с ним то же самое. И здесь мы начнем с того, что у вас может возникнуть еще одно возражение. Ведь мужчина же, уходя к другой женщине, не боится потерять бывшую, и ее ценность не только не возрастает, но еще и падает. В чем же дело? А в том, мои дорогие, что когда мужчина уходит от вас, у него абсолютно нет ощущения, что он вас теряет. У него есть четкое понимание, что в любой момент он может вернуться обратно. И для того, чтобы это понимание сохранялось еще долгие месяцы после ухода, чего они только не придумывают и натрачивают на это массу усилий и ресурсов. Бывает так, что мужчина уходит из собственной квартиры, которая принадлежит только ему, не являясь совместной собственностью, разрешает бывшей женщине жить в ней столько, сколько захочет, предлагает свою помощь и даже действительно по первой же просьбе готов всегда ей помочь. Настойчиво предлагая, а иногда даже очень просит остаться друзьями и в хороших отношениях, готов добровольно выплачивать какую-то сумму денег. Даже в тех случаях, когда у них нет общих детей. Старается поддерживать с ней общение, пишет, звонит и даже чаще, чем когда был в отношениях с ней. Бывают, напротив, агрессивные способы. Разговоры о том, что если он узнает, что у нее кто-то появился, то либо перестанет давать ей деньги, выгонит из квартиры, заберет детей и тому подобное. То есть массу усилий направляет на то, чтобы вы продолжали быть его женщиной. А для этого ему нужно решать две задачи. Контроль за вами и сохранение вашей зависимости. Контроль для того, чтобы в случае чего принимать превентивные меры по устранению угрозы потери вас. Сохранение зависимости для того, чтобы держать вас в подвешенном состоянии и вы даже не подумывали куда-то деться. У некоторых мужчин такое положение своей бывшей женщины получается сохранять в течение нескольких лет. Так что же сделать для того, чтобы у мужчины возникло чувство потери, и ваша ценность для него резко возросла? Уверен, что первое, что вам приходит на ум, это подать на развод или сообщить ему, что вы ставите точку, собрать все его вещи и отправить ему и тому подобное, обычная имитация действий, за которой не стоит ничего серьезного. Иногда даже вы можете увидеть его эмоциональную реакцию на это, но поверьте, что уже на следующий день это не будет его беспокоить. Это все манипуляции первого уровня. Мало того, что они легко читаемы, так еще и имеют малую эффективность ввиду краткосрочного периода воздействия. Бесполезно шантажировать мужчину разводом, который видит и чувствует, насколько вы эмоционально зависимы от него. В этом шантаже вы будете проигравший. Тогда как же быть? Вот именно это и самое сложное и самое интересное. В этом и заключается смысл выхода из любовной зависимости. Поскольку как только вы из нее выйдете, это и будет его потеря вас. Но что же делать, чтобы не терять время и ждать, когда же вы справитесь с этим недугом? Для этого стоит сначала изображать таковое состояние. Это тонкая работа, требующая внимательного и техничного подхода. Это манипуляция более глубоких уровней, которые прочитать намного сложнее, и они попадают в подсознательные мужчины, минуя его критическую часть. Представим маловероятную ситуацию, что если бы вдруг у вас сразу после ухода мужчины появился любовник. Человек, с которым вам было бы хорошо и интересно. Разве в этот сказочный период вы бы заморачивались разводом со своим бывшим мужем или носились бы с его вещами? Конечно нет, вам было бы не до этого. А если бы муж пришел и сказал, что хочет развестись, разве вы бы просили его этого не делать? Тоже, скорее всего, нет. Но стали бы вы в соцсетях выкладывать фото с другим мужчиной, или даже намеки на то, что вы находитесь где-то в компании с ним. Ну ведь нет же, вы бы старательно это скрывали. А если бы запланировали поехать с ним в отпуск, а ваш муж спросил, с кем это вы едете, что бы вы сказали? Ну конечно, сказали, что едете с подружкой. Вот именно так и нужно себя вести. Но тогда как же он узнает, что теряет меня, если никакой информации об этом не будет получать? Ну, во-первых, будь у вас такое интересное развлечение, вы бы точно стали меньше пытаться выходить на связь с вашим мужем, не допекали бы его своими вопросами, просьбой помочь, а когда он забывал бы вам перечислять обещанные деньги на детей, вспоминали бы об этом только на третий-пятый день, о том, что он этого не сделал, и тому подобное, проще говоря он бы почувствовал дефицит вашего внимания и сделал бы логичный вывод, что оно у вас переключилось на что-то другое. А дальше дайте волю его фантазии. Поверьте, он сам придумает то, что нужно вам. По сути, даже не важно, что именно он придумает. Хотя очевидно, что первая мысль будет как раз про другого мужчину. Но чем больше у него будет разных имерсий, тем лучше. Он будет прыгать от одной к другой, ища подтверждения и опровержения их. А значит, значительное его внимание будет направлено на это. А чем больше он думает о вас и чем вы занимаетесь, тем больше растет ваша значимость. И самое главное, отсутствие внимания в его сторону, по любой причине, означает для него потерю вас. А это то самое, чего мы и добивались. Ощущение потери ведет к резкому росту вашей ценности. Ну, дорогие мои, не стройте иллюзий. Видя вашу сильную зависимость от него, которая, вероятно, еще и могла выражаться в том, что вы значительное время пытались его уговорить, поговорить, объясниться, просили дать вам шанс и тому подобное, конечно, в первое время он не поверит в то, что вы действительно увлеклись чем-то или кем-то другим, либо вообще какой-то период будет радоваться и отдыхать от того, что вы освободили его от своего напора. И только со временем, когда он увидит, что ничего не меняется, у него начнут закрадываться мысли о том, что он действительно начинает вас терять. И тут уже начинаются действия с его стороны. Пинги различного характера, угрозы, например, разговоры о разводе. Шантаж или даже намеки на то, что он подумывает вернуться к вам. Важно не купиться на это. Один из способов изображать переключение внимания, напомню, что в идеале нужно прийти к этому состоянию, это всеми любимый игнор. Я называю его топорным методом, но все же он работает и хорош тем, что не нужно знать никаких тонкостей и овладевать более сложными техниками, чтобы использовать его. Просто набраться сил и терпения, и не выходить на связь самой, и не отвечать ему. Но тут важна психологическая составляющая для того, чтобы не сорваться. Но тем не менее он помогает достичь нужного результата, хотя и требует большего времени. Поскольку мужчина со временем начинает рассуждать, что раз она так долго может ему не писать, да еще и не отвечать на его попытки, значит что-то интересное в ее жизни точно происходит. Конечно, есть более тонкие и эффективные методы такого воздействия, но это уже индивидуальная работа. Представляем ту же ситуацию. У вас есть человек, с кем вам хорошо, и муж особо-то и не нужен, даже отчасти мешает. Тогда разве вы будете его игнорировать? Нет. Зачем брать на себя такую психологическую нагрузку? Вы будете ему отвечать, но так, чтобы диалог не особо развивался, чтобы не порождать много вопросов в вашу сторону и чтобы было как меньше подозрений. Вот здесь-то и важно уметь правильно отвечать. Чтобы, во-первых, сообщения не содержали лишней эмоциональной нагрузки, были исчерпывающими и при этом еще и закладывать в них нужные вам мета когда мы посредством простого понятного текста передаем скрытый нужный нам подтекст. Например, муж звонит вам один раз, второй, третий, вы не отвечаете. В очередной раз пишите ему сообщение «Сейчас говорить не могу, перезвоню позже» и «Позже не перезванивайте». Вроде бы обычная стандартная фраза, ничего особенного. Но что же на самом деле мы ему сообщили? Первое. То, что вы чем-то таким заняты или находитесь с кем-то, что не можете ему отвечать. Тут его фантазия уже сделает выгодные вам предположения. Второе. То, что забыли ему перезвонить, хотя раньше звонок его звонок для вас был очень важен. А здесь вы ему показали, что оказывается вы можете забыть о таком важном для вас звонке. А это означает, что что-то у вас сегодня было более интересное. И важно, чтобы практически в каждом контакте с ним были нужные вам скрытые подтексты. И тогда любая коммуникация становится не шагом назад, а наоборот, дает вам возможность снова и снова воздействовать на него. Приведу пример из практики. Как-то после пары месяцев игнора бывший мужчина написал огромное сообщение своей бывшей жене о том, какая она плохая, что не отвечает на его попытки извиниться и вообще не выходит с ним на связь, рассказав о том, как он много делал для нее в отношениях, и да, действительно было именно так, и как он страдает от расставания. А она такая сволочь, не хочет с ним общаться. При этом намеков на возврат в этом сообщении не было. Первая реакция, которая возникает на подобное сообщение, это высказать ему все то, что она думала по поводу его ухода, предательства и тому подобное. То есть, по сути, ответить ему тем же, что и он. И это самый неэффективный вариант. Следующий, более эффективный. Не реагировать на это сообщение и продолжать игнор, и со временем он перешел бы к более решительным действиям. Но мы решили ему помочь и ответили фразой «Да, я знаю, ты много делал для меня в этих отношениях, и я благодарна тебе за это, но расстаться было твоим решением». И вот вам задачка. Какие метасообщения и скрытые призывы заложены в этом тексте? Напишите в комментариях. Обсудим.